Привет! При сохранении изображения в ВКонтакте, например, обложки, он значительно его сжимает, из-за чего появляются различные размытости и артефакты. К сожалению, полностью от этой проблемы избавиться нельзя, но можно минимизировать потери. Об этом мы сегодня и поговорим. Поехали! Первое, на что стоит обратить внимание это какой цветовой профиль задан у вас в настройках фотошопа. Переходим в редактирование настройки цветов. Обычно по умолчанию стоит Adobe RGB вот здесь вот. Но правильно выбираем sRGB. Именно такой формат используется для изображений в интернете. Нажимаем ОК. OK. Второе, что важно, это о том, как сохранять изображение. Я решил проверить этот совет. Скажу сразу, что. Не сказал бы, что это прям сильно сказывается на качестве. На видео, возможно, вы вообще это не увидите, но пару процентов качества это все же дает. Я создал изображение, два одинаковых. Одно я сохраню, как обычно делается. Файл сохранить, как JPEG. И сохраняем картинку. А второе, это как правильно это делать. Рекомендуемое. Зажимаем Ctrl-Shift-Alt-S на клавиатуре появляется такое окно здесь выбираем jpeg качество на 100 здесь обязательно посмотреть что была галочка преобразовать в srgb а здесь выбираем интернет стандарт и нажимаем сохранить далее уже думаю все понятно так давайте отменим я уже заранее сохранил и залил данные обложке в группы то есть вот у нас обычное сохранение и вот рекомендуемая. Скажу, особой разницы вы не заметите особенно на видео. Чуть-чуть это -чуть, что? Здесь рекомендуют сделать так. Загрузить изображение и перетаскивать именно отсюда вот в прил... Через HTML-загрузчик. Перетаскивать именно вот в данное окно. Это еще даст пару процентов качеству. То есть если мы увеличим, то, скорее всего, на видео вы разницу не заметите. Факты все равно будут немножко появляться и текст немножко замыливаться. Чуть-чуть, разве что в цветах это видно. Ну, попробуйте сами. Данный способ больше заметен, когда у вас на обложке много разных мелких деталей. Тогда будет чуть-чуть более масштабная разница. Так, давайте вернемся в наш Photoshop. И третье, что я бы рекомендовал, это добавлять немножко резкости вашему изображению. Делается это следующим образом. Например, вы создали вашу обложку, упаковали все это в папку. Я ее дублирую и преобразуем смарт-объект. То есть вот у нас смарт-объект, а вот папка со слоями. Потом данному смарт-объекту мы добавляем резкости. Переходим в фильтр, усиление резкости, умная резкость. И здесь уже смотрите на конкретное, какое у вас изображение, больше на фотографии, либо текста. Добавляем процентовку. Ну, я думаю, 60% нам здесь хватит. Нажимаем ОК. OK. И сохраняем, как я и показывал. Shift-Ctrl-S, сохранить для веб. Я уже сохранил нашу картинку. Давайте проверим. И перетащим сюда образец повышенной резкостью. Я не знаю, насколько это будет видна разница на видео, так еще YouTube еще немножко видео сожмет. Но в целом мне видно. Сейчас перейдем в обычное сохранение. То есть тут уже изображение более мутное у нас. Здесь станет чуть четче, когда мы добавляем немножко резкости. Опять же, на видео скорее всего эффект незначителен. Проверим. Это более заметно, когда вы используете текст на фоне, не на однородном фоне, а на каком-нибудь текстуре. Покажу как пример. Вот, например, у меня блок, это чуть-чуть мы добавили резкости, а данный способ уже без добавления резкости. Здесь уже видно немножко мутные артефакты на надписи. Еще раз. Даже по этой картинке видно, что она становится чуть четче при сохранении с резкостью именно. Так, немножко резюмируем. Первое – это смотрите, какой у вас цветовой профиль в программе. Настраивайте на верный. Второе – добавляете картинки немножко резкости. И третье – сохраняете для веб, используя профиль для интернета. И сейчас еще немножко советов по использованию цветов в вашей обложке. Для большей наглядности я загрузил изображение, где поставил много разных цветов. Так, первый совет. Не используйте ядреные цвета. Именно зеленый, красный и синий. Лучше использовать их оттенки, то есть, как мы видим, здесь оттенок зеленого лучше смотрится, чем ядреный зеленый. Да вообще не используйте ядреные цвета. Чуть-чуть оттенок красного смотрится лучше, чем сам ярко-красный. Черные и желтые цвета в принципе смотрятся неплохо. Если вы используете синий цвет, то старайтесь использовать оттенок ближе к цветам самого ВК, То есть он их лучше воспринимает, чем, например, если используем ярко-голубой либо синий цвет. Если есть возможность, старайтесь использовать светлые цвета. Опять же не использовать именно яркие оттенки RGB, красного, зеленого и синего, а пытаться заменять их оттенками. Перед тем, как создавать обложку определенного цвета для оформления, попробуйте сохранить ее просто в однородном цвете, сделать несколько набросков, как вы хотите оформить сообщество, и посмотреть, как воспринимает ваши цвета сайт ВК. Если изображение более-менее четкое, то окей, делаем дальше. Если запортачит, то стоит выбрать немножко другой цвет. Бывает, то чуть-чуть поменяешь яркость, оттенка и он становится уже гораздо лучше восприниматься в общем больше экспериментируйте меньше ядовитых цветов и все будет ну по крайней мере лучше чем было на этом все надеюсь эти советы были вам полезны спасибо за ваши комментарии и лайки подписывайтесь на канал если еще не сделали и на мой блог вконтакте ссылка в описании всем спасибо пока